Любовь. Этой удивительной любви нужен был объект для самовыражения, и она нашла его. Это образ Христа. Это выраженный образ Бога в человеке. И у меня была мечта написать песню «Образ Христа». И я думаю, у меня получилось. Если образ написать Христа Для тебя не просто увлечение Жизни всей заветная мечта Ты его напишешь без сомнения Только краски мира собери Желтый, что в колосях созревает Нежно-розовый, что узори Перед тем, как солнце засияет Собери их и на холст души Сотканы любовью беспредельно Твой положи радугой, как кистью семицветной. Во время свадьбы и до гроба Ищите Бога, любите Бога. Во время свадьбы и до гроба Ищите Бога, любите Бога. Зумарудный цвет в листове берез, В небе синий цвет и бирюзовый, Красный в лепестках душистых роз, В васильках, что в поле васильковый, Всегда во всякое мгновение, И детства юной красоты, незрелости зрелости и оскуденья, Ищите Божьи черты сами.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 Бога, Бога. Вам, не, свадьбе, не, Ищите Бога, любите Бога Во время свадьбы до гроба Ищите Бога, любите Бога